Вот у меня друг есть, партнер мой. Мы с ним когда сидели на сделках, в 12 ночи, в час ночи, мы делали, я помню, мы делали сделку на 40 или сколько, 40 миллионов долларов или сколько-то. И в 12 часов у нас были недоделаны документы, и он берет портфель и уходит. Такой, я домой. Я говорю, подожди, Володя, у нас сделка на 40 миллионов долларов. Он говорит, «Оскар, мое здоровье — это сделка на 100 миллиард долларов». Он говорит, «Оскар, если у тебя будет 40 миллионов, и ты потеряешь здоровье, ты будешь готов отдать 40 миллионов, чтобы вернуть здоровье». И вот мой партнер, он открыл мне глаза, что я в тот момент уничтожал свое здоровье, у меня был вес 108 килограмм, я, я спал по 3-4 часа в ночь, и я бы потерял актив на 100 миллиард долларов ради какой-то сделки на 40 это очень важно. Надо не забывать, что жизнь состоит из много... не только бизнес, не только финансовая независимость. Любовь, отношения, дружба, хобби, здоровье, энергия — это намного больше активы, чем в бизнесе часто. Я люблю ставить дедлайн, короткий, и его выполнять. Это такой фокус на действие тотальный, да? соответственно. Я... Очень плохо отношусь к медленной работе, вообще очень плохо. Я люблю быструю работу, скорость и такой... Я люблю гиперактивность. гиперактивность. Не то, что там, когда люди думают, они гиперактивны, еще в пять раз больше. Все, с кем я встречаюсь, которые построили крупные компании, у них у всех есть одно общее, это какая-то тотальная гиперактивность. Вот если вы встретитесь там... Олег Тинков... Когда хотел со мной сделать интервью, я ему отказал 6 раз. И в неделю, когда мы сделали интервью, он мне позвонил за одну неделю 20 раз. 20. И в пятницу вечером я ехал и уже был по дороге домой. И он мне звонит и говорит, «Оскар, я знаю, что ты сейчас сидишь в машине домой. Ты сейчас поедешь в этот адрес, камеры поставлены, все». И он меня загнал в эту студию сделать интервью. Это был для него проект номер 35 по приоритету. Что он делает, если у него что-то приоритет один? Представляете себе, это просто. И такие все, абсолютно все, и Сергей Белусов, и все инноваторы, они, они просто какие-то, они, они принимают действия быстрее, чем даже думают. Мое убеждение, самое главное, что у нас есть абсолютная власть. У всех нас абсолютная власть. В чем состоит абсолютная власть? Власть, самая большая власть это решение на что мы фокусируемся и какое значение мы даем этому событию. В любой момент в любой момент, да, вы можете сфокусироваться на что угодно. Мы видим далеко не все, мы видим то, что хотим видеть, и мы принимаем решение, на что фокусироваться. Это очень важно понимать. Вы можете читать новости или не читать новости. Вы можете контролировать свой фокус и определять полностью. Теперь, когда мы на что-либо фокусируемся, мы даем этому что-то значение. Что это значит? Да? Например, вы сфокусировались, меня один раз сфокусировали, совет директоров КупиВип принял решение, что я должен перестать быть генеральным директором. Да? Вот. Фокус. Совет директоров принял решение, что я должен перестать быть генеральным директором. Что это значит? Это конец, я плохой, «Меня не ценят» или «Это новое начало, это шанс, я могу сделать что-то новое, еще большое». Что это значит? Соответственно, вы имеете абсолютную власть, вы в каждый момент решаете, какое значение давать какому-либо событию. Подумайте, какой страх у вас есть. Может быть, хочется, хочется какой-то сделать большой шаг, но вы боитесь или что-то. Да, вот это очень важно, преодолеть этот страх. Как можно преодолеть страх? Вот, смотрите, вот этот страх, он, в принципе, не переносим, Потому что, если ты уходишь из определенности зарплаты, в, не, в ноль зарплаты, из-за этого единственная возможность для меня преодолеть страх, это вспомнить еще больше страха. Страх еще страшнее. Что еще страшнее? Что может быть страшнее, чем вот эта ситуация? Да? Для меня это, например, для каждого это свое, да? У меня, для меня идея, что я в 35 лет... Буду подчиняться какому-то мужчине и буду постоянно думать, доволен ли он мной или нет, это был ад. Что это за мужчина, в 35 лет он должен кому-то отчитываться, где он, что он? Не свободный, не может принимать решение, где он находится, когда и что. Подчиняться кому-то. Это было для меня более страшно, чем это. Если ты хочешь какой-либо результат, ты должен найти людей, которые получают этот результат, и полностью копировать, как они думают. Да? Соответственно, вот если вы думаете про то решение, которое вы хотите принять, и в ту сферу, и та сфера, в которой вы хотите улучшиться сильно, найдите людей, которые в этой сфере уже достигли сильные результаты, да? и узнаете, как эти люди думают. Это самое главное, самое главное. И не только как думают, какие метафоры они используют. Какие истории они постоянно рассказывают. Какие у них ритуалы, какие у них убеждения. Если вы копируете человека, который получает тот результат, который вы хотите, его мышление, вы получите однозначно те же самые результаты. Надо очень часто получать неудачу. соответственно Количество удач и неудач коррелирует. Все люди, которые добиваются много успехов, у них есть много неуспехов. Да? И вот на этом слайде все компании, которые я основал за последние 10 лет. И да, это действительно сумасшествие, да, это как бы ненормально. И я получил невероятное количество боли. Ну, обычно мы обычно, когда я выхожу на сцену, не говорят про... Он основал 15 компаний, которые потом обанкротились. Оскар! да? Соответственно, обычно, обычно все хотят услышать только историю успеха, хотя история успеха – самый плохой учитель, который есть, а самый лучший учитель – это история неуспеха. И когда я иногда думаю назад, я понимаю, что эти неуспехи – это как очень важные точки, которые привели к, к моим самым большим победам. Соответственно, их разделить невозможно, оставить успехи, убрав неуспехи, невозможно. И на самом деле единственное, единственное, что можно делать, это просто идти вперед и делать, и делать, и делать. Нужно получать очень много неудач. Если у вас уже они есть, поздравляю. Что у меня был в Кукуби-Вип, э, там конфликт с акционерами, у меня до сих пор не было зарплаты или какая-то там 100 тысяч рублей. И потом у меня, а, меня заставили подписать документ, что я несу личную ответственность 500 тысяч долларов. Если там компания рухнет, у меня есть еще возможность 500 тысяч долларов в минусе быть. И в какой-то момент а, у нас был кризис 9 -го года в январе. И там было много таких ситуаций, которые мне создавали ощущение, что я сейчас умру. Я умру. Все. Будет конец. И когда у меня вот эти были ситуации, у меня единственный выход этой энергии был... Мне надо заработать миллион долларов. Чтобы избавиться от этих страхов, что я не могу обеспечить семью, мне надо заработать этот миллион долларов. И это каждый раз в или... на компанию. Потому что рано или поздно я найду свой успех. Пофигу, опять не получилось. Еще одну, еще одну, еще одну, еще одну. Еще... Я найду хоть 10 раз, 10 раз не успех, 11, 12. Я все равно найду, все равно. А что можно строить, даже если будет падать ВПП? Что можно строить? Я хочу быть предпринимателем, я понял, что я хочу строить компании. В этот момент у меня ничего не было. Что можно строить, когда падает ВВП? Я задал себе этот вопрос 10 тысяч раз. 10 тысяч, что можно строить, когда падает ВВП? Что можно строить? Где в мире падало ВВП? Где-либо, в какой стране падал ВВП? Что там происходило? Есть ли какой-либо успешный человек в мире, который сделал свой успех, пока падал ВВП? Что он сделал? Как он думал? Что он построил? Посмотрел Японию. Япония падала с 1995 -го года до 2005 -го года. За это время появилось 10 новых миллиардеров с нуля. И больше, чем 100 человек, которые заработали больше, чем 100 миллионов. Что они делали? Что они строили? Как они действовали? Вопрос, ответы на эти вопросы привел к тому, что я создал компанию за одно. Это дискаунт ритейлер по фиксированных цен. Мы продаем все по одной цене. Сейчас у нас 90 магазинов. Этот вопрос привел к тому, что я создал CarPrice, первый аукцион поддержанных машин в России. Сейчас мы стали номер один компанией по торговле поддержанными машинами в России. Номер один компания за два года с нуля. Это самая быстро растущая компания которую я когда-либо видел. Очень сильно обращайте внимание, когда вы сами собой, или когда вы думаете, какой вопрос вы очень часто несете с собой. Этот вопрос очень много что может предсказать, очень много. Это граница между двумя странами, которые думают по-разному. Да, вот, и как сильно способ мышления влияет на результат. Справа они спрашивали весь день, что сделать, чтобы здесь растило, что, что можно сделать, чтобы здесь что-то выросло? Здесь точно что-то вырастет, да? И вот результат, когда ты задаешь правильный вопрос, ты получаешь правильный ответ. Управление своим состоянием. Если взять бизнес, как такой тупой бизнес, продажи. Просто вот у тебя есть продукт, тебе надо его продавать. Все продажники, самые лучшие в мире, абсолютно все, управляют своим состоянием, и они, у них всегда продажное состояние. Они просто включают кнопку, и эта кнопка, она опять, да, это 3-4 вопроса, которые ты можешь э, вспомнить, которые, это, у разного человека это разное, ты, я, я, например, у меня, например, одна, один из приломных моих моментов, да, это вот, когда я продал Сапату, за 70 миллионов долларов мы продали компанию, мне было 28 лет, я был основатель этой компании и работал 3 года без зарплаты, и вообще просто, вот, я работал без зарплаты, мы жили на Даниловском рынке, в такой маленькой, маленькой квартирке. И когда я потом я продал сапату, и все, как бы моя жизнь перевернулась полностью. Да? И вот, этот, вот это чувство у меня было там несколько... Это было чувство, что я обеспечил свою семью, что до этого она была не обеспечена полностью. И вот это чувство, что ты обеспечил семью, как мужик, это очень сильное чувство, потому что у меня двое детей, да? и я был очень... У меня было хорошо. И... Вспоминая этот момент, у меня есть определенные вещи, дни, которые я вспоминаю. Если я их вспоминаю, у меня меняется внутреннее состояние каждый раз. Я могу просто перед публичным выступлением, если я, например, на следующей неделе вот еду на мировой конгресс торговли, мне надо выступить, может быть, я буду опаздывать, да, такси там не туда поверну, в пробку, что угодно. Но если я приеду перед выступлением, я пройду определенную процедуру, вспомню определенные вещи и я вам гарантирую, что я выступлю просто в самом максимально лучшем состоянии, в котором могу. Вот эта идея мне уже достаточно, она очень mm -hmm. опасная. Ну хорошо, э, я мог бы вот сейчас вообще всю жизнь больше не работать. Супер. Да? И в какой-то момент, а мотивация того, чтобы увеличить деньги, у меня нет. Да? Ну мотивация стать более ценным человеком, она есть. А и есть. И это бесконечная задача, мне кажется. Вот важно не, не что у тебя есть или нет миллион там или что, а важно, кем ты стал, чтобы получить этот миллион. Деньги это просто э, как storage of value, это хранилище ценности. Mm -hmm. ценности. То есть деньги это э, твой труд. Это, это, склад, это твой труд, склад который ценности. трансформировался mm -hmm. в другую форму. Который просто в другой форме. Деньги это, это хранилище ценности, созданной ценности, любую. Если ты что-то сделал, цены, или да. что угодно. Ты создал ценность, которая в этих денег просто бережется. И на самом деле, когда я нашел это определение для себя, это storage of value. Mm -hmm. Value, да, я не знаю, может быть, ценность – неправильное слово, может быть, труд да, – правильное слово. Полезность. Да. И так, когда ты говоришь, что… Это меняет полностью, это меняет полностью. Потому что нет никакой мотивации. У меня, как таким, какой я был, не было ноль мотивации от одного миллиона идти до десяти, например. Mm -hmm. За, мне эти 10 миллионов абсолютно не были нужны, абсолютно Абсолютно ноль. ноль. Э, но если думать по-другому, а думать, что ты должен создать столько ценностей, угу. ты должен ее создать, угу. не просто своровать там угу. что-то, создать новую ценность, чтобы у тебя было столько ценности, это все меняет, это полностью меняет твое мирозрение. Да. Да? потому что тогда тебе это хочется не хочется быть миллионером но хочется быть таким ценным человеком чтобы тебе люди платили миллион в год